Здравствуйте, меня зовут Глушкова Анастасия. Наше знакомство и сотрудничество с территорией инвестирования началось два года назад, когда мы прошли курс. Но в процессе курса, получив необходимые знания, переключились на стратегию покупки квартир, деление большого на малое. Мы изначально пришли на курс доходный дом. И отличие, в принципе, от курса по квартирам стояло лишь в объекте который приобретался а по сути те uh, знания которые были даны они uh, отлично работали uh, и uh, при схеме покупки квартир как делать ремонт как инвест ремонт uh, как выбирать объект так да, как правильно подбирать локацию которая находится в нужном месте рядом с транспортными узлами местами uh, работы потенциальных uh, арендаторов также как правильно uh, грамотно сдавать без риэлторов объект Быстро, как затягивать сделку То есть все эти знания, они были даны И они отлично работали на любом объекте да Будь то квартира или дом Они совершенно универсальны И они нам в принципе и помогли это же не первый объект, который мы делаем по данной схеме Как и с первой квартиры проблем с ипотекой не было Мы брали в крупных банках, рассматривали различные варианты ну, то есть, Когда приобретается квартира, сумма входа она небольшая и Поэтому получить одобрение на 2-3 миллиона не составляет сложности Стоимость объекта 3 миллиона рублей эта квартира 30 квадратных метров без балкона, казалось бы, очень небольшая, да, но при этом отлично подходит для деления Первоначальный взнос по этой квартире составил 20% около 600 тысяч рублей Ипотечный платеж ежемесячно составляет 23 тысячи рублей Этот объект изначально был без несущих стен, что очень удобно И позволило сделать отличное деление, как нам нужно, на две студии Которые получились по 15 квадратных метров Также в этой квартире изначально было два стояка Что очень удобно Один был, подразумевался под кухню, другой под санузел Соответственно, мы сделали два санузла И это облегчило строительные работы Изначально наша стратегия не выбирать совсем-совсем инвест-ремонт Мы стараемся, как и с первой квартиры Сделать свой уникальный особенный стиль в данном случае это лофт, который потом при сдаче позволит выделить эту квартиру на фоне кластера других квартир, например, в том же доме В данном проекте мы немножко завысили в сроки Почему? Потому что использовали более качественный материал и долговечный В частности, на полу вместо ламината мы использовали плитку то есть у нас везде в студиях лежит плитка. Еще один элемент декора, который занимает достаточно много времени, это кирпичная стена. Это настоящий кирпич толщиной 25 сантиметров. Естественно, чтобы его выложить, потребовалось какое-то определенное количество времени. Я обожаю санузлы в инвест-ремонте, которые занимают всего лишь максимум 2 квадратных метра. На двух квадратах мы размещаем все для удобного проживания. Это и огромная душевая кабина, которая заливалась бетоном с гидроизоляцией и, как вы обратите внимание, мозаикой. Ну и технологию раковины под стиральную машинку мы уже давно используем, потому что это удобно, если позволяет место. Не загромождаем кухню, а под раковину располагаем стиральную машинку. Электрический полотенцесушитель который кушает всего лишь 60 ватт в час, как лампочка накаливания. Тем самым вы не будете переплачивать за электроэнергию. Целевая аудитория данной квартиры – это молодые люди, девушки или парни 20-30 лет, которые, как правило, работают в близлежащих торговых центрах, это также может быть аэропорт. То есть тот, кто не тратит на дорогу больше 30-40 минут, но при этом хочет жить не в обычной квартире, да, а в квартире, в которой есть своя атмосфера, свой уют, стиль. И в данном случае это люди, которые следят за тенденциями, да, и они хотят жить в современном интерьере. Размер студии получился 14 квадратных метров и 16 квадратных метров соответственно. Одну квартиру мы планируем сдавать за 23-25 тысяч рублей в месяц, Вторую квартиру а, за двадцать одну двадцать три. Стоимость ремонта, я сейчас говорю про общую сумму, которая включает и строительные материалы, и технику, и декор Это 850 тысяч рублей Практически вся мебель здесь из Икеи Это тоже не сразу заметно, потому что в Икеи мы выбираем не типовые кухонные блоки, либо шкафы, либо еще что-то да? Подбираем какие-то элементы, иногда, иногда красим их лаком С первого взгляда сложно сказать, что это классическая Икея Ежемесячный поток с этой квартиры планируется порядка 25 тысяч рублей в месяц уже за вычетом коммунальных платежей и ипотеки. При долгосрочной аренде мы планируем постоянную загрузку, чтобы человек жил все время, долго жил, да, и как только он выезжал, мы сразу автоматически заселяли нового арендатора. Услугами риэлтора мы не пользуемся, знаний, которые были даны на курсе Юрия, было совершенно достаточно для того, чтобы самостоятельно стать как таковыми риэлторами и подбирать правильную целевую аудиторию и быстро ее заселять. До курса я э, не знала о том, что можно назначать одно время показа для всех э, арендодателей потенциальных. Это реально упрощает э, процесс сдачи. Потому что за каждый объект, за каждую студию начинается борьба То есть создается искусственный ажиотаж спроса на объект И эти знания как раз таки были даны на курсе Также еще полезно было узнать про затягивание сделки Как увеличить срок, срочку платежа первого по ипотеке С момента приобретения квартиры, с момента регистрации И до момента выдачи ключей, да? Потому что этот период реально можно растянуть на два месяца. Это проверено не на одном объекте. Для того, чтобы арендаторы жили долго, не портили имущество, мы проводим очень тщательные телефонные собеседования перед тем, как пригласить их на просмотр. То есть мы не сдаем всем желающим, мы отбираем четко своего клиента. И, как правило, если он подобран очень качественно, мы знаем про него все, сколько ему лет, где он работает, какие у него цели, сроки, семейное положение и так далее, то мы можем прогнозировать срок проживания его в этой студии да, и можем убедиться в том, что вы, когда он выйдет из этой студии, то она останется в том виде, в котором он в нее въехал.